Как песня увлекает, а? Забываешь, где, зачем и почему оказался. Главная достопримечательность Шаки – это вот этот тот караван-сарай, который встречает вас воротами 18 века. Смотрите, я бы не заострял ваше внимание на них, если бы не звуковая деталь. Еще с тех пор было два способа постучать в дверь. Первый – глухой, и второй – Звонкий. Вот этот вот глухой для мужчин, звонки для женщин. Все понятно, мужчины должны встречать мужчин Женщины, женщиной. Женщина, не дай бог, я 300 лет назад сделал бы вот так. Все, вышла бы женщина, пиши пропала, скандал на всю округу. Такой умный, короче говоря, древний домофон. Сейчас стучать не нужно, с 11 до 6 работать. Шеки – это город с почти трехтысячелетней историей. из Шикинского, караван-сарая расходился по базарам Востока и не только. В общем, город никогда не вымирал. Как построили вот, в восьмом веке, так и шумит. Кстати, запишу-ка я этот воротный шум тоже. Чуть не забыл. Раньше, после закрытия дверей, караван-сарай был неприступным. Готов поспорить, что когда он был новым, уже продавали ту сладость, которая сейчас стала амбассадором города Шаки. Сила любого города измеряется наличием собственного бренда. И в Шаки это Шакинская халва, то, без чего просто нельзя уехать э, из Азербайджана. И вы сейчас удивитесь, как выглядит халва в Шаки. Давайте посмотрим весь процесс. Вообще, в этой кухне или в цеху, не знаю, как назвать, создается ощущение, что производство, как запустили вот 500 лет назад, так оно и не останавливалось. А сама халва выглядит нетипично. Хотя издалека и напоминает какую-то странную пиццу. И раз этот рецепт пережил поколение, значит его правда стоит оценить. Так, я сейчас пытаюсь вписаться в процесс производства. Рашид, знакомьтесь. Много со мной разговаривать не будет, я ему здесь только мешаюсь. Но мне же нужно попробовать и понять, и вам показать, как это все устроено. Р... Так, вот, крутим. Скажи, пожалуйста, это сахар или что это такое? Вот эта сетка, она из чего? В состав входит мука и вода. Так, я делаю это немножечко нелепо, у меня не получается. Как простыню заправляешь кровати, так и вот... Значит, эту сеточку мы загоняем вот сюда, окей. Здесь у нас получилось, мы берем вот это вот, да, и отправляем вон туда. Так, хорошо. Заглянем туда. Это мед, это, причем э разные орехи, и э фундук, да, и грецкий, и кеши, все-все-все здесь. Сиропчик. Ну, как бы все. По мне так очень похоже на пахлаву. Чем у вас шекинская халва отличается от традиционной похлавы? Пах Скажи, пожалуйста. У халвы очень халва. сильно отличается Warrior. от пахлавы. Процесс приготовления, мука, из которой готовятся, орехи. Специи разные используются. А -а -а -а -а. Секрет производства. Тонкая работа. Причем делать надо быстро и расшит. Немножечко напрягается из-за того, что я торможу весь производство. Как вы думаете, что это у меня в стаканчике? Краска кондитерская? Нет! Это свежевыжатый свекольный сок и, внимание, шафран. Мне уже сделали замечание, что я э, слишком много трачу этой дорогой краски. Нужно быть экономнее. Обратите внимание, это вам не какая-то купленная в магазине кисточка, это Кисточка из перьев фазана. Нет, скажите, я нормально сделал? Нормально? Хорошо? Или, или как бы... Так себе, да? Не смотрит? О, как вкусно. Смотрите, вот так у нас сейчас закипает сиропчик, которым мы будем заливать нашу халву. Ответственный момент сейчас будет. Это тот самый случай, когда мы слышим не один звук, а комбинацию, можно сказать ансамбль звуков, в данном случае производство знаменитой халвы азербайджанской. Поэтому тихо, собираем все что есть. Это завершающая нота, финальная нота в производстве знаменитой на весь мир шекинской халвы.